Всем привет! Несколько дней назад поп-певица Максим попала в больницу с подозрением на коронавирус. Ничего не предвещало беды, но вскоре ее состояние стало ухудшаться. Максим подключили к аппарату ИВЛ и ввели медикаментозную кому. Сегодня обновилась информация о самочувствии артистки, по словам источника, оно ухудшилось и оценивается как тяжелое. Марину перевели в условную группу КТ-4, которая относят всех больных коронавирусом с большой площадью поражения легких. У Максим поражение, к сожалению, превышает 75%. Состояние Марины сейчас стабильно тяжелое. Процент поражения болезнью у действительно увеличился, и она по-прежнему находится в медикаментозном сне. Сатурация на данный момент тоже низкая, прокомментировала стархитум пиар-менеджер Максима, Яна Богушевская. За Мариной установлено круглосуточное наблюдение, ситуацию контролируют очень хорошие врачи. Напомним, что певицу госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление. Возвращение Максим домой ждут две ее дочки, 12-летняя Александра и 6-летняя Мария. Сейчас за девочками присматривают родственники и няни.